И всем привет, с вами Лимония. Ой, какой Лимония? Паван Тарасал Сегодня мы играем в Хэппи Симулятор. Тут бустеры. Так, опа, кодерс. Ну, я кодами не буду пользоваться. А, 100 кликов? Ну, запросто. Я могу 100 кликов сделать. Даже 500. Ну, лучше 100. Смотрите, как я быстро получаю эти клики. И что мне это дает А, я тебе по 2 по клика. Ну, понятно. Так. Лучше пока что так. До 500 когда будет рабич. По 500. Я тогда лучше куплю ну, питомца. Уже почти 200 получил. Ну, когда наберу 500 тут и там тут, то я вам покажу. Вот. и Вот я уже продолжаю. У меня уже 500 кликов. Я могу купить питомца. Главное, не собака, а кот. Собака. Так что он дает? Ну, больше дает. Это значит а уже 12 он дает. А я получил по 5. Это значит, это хорошо. Буду очень быстро все получать. Так, дальше 50к. Ну, буду открывать. Вот, как открывать. А именно, нам получать эти открывать яйца эти. И буду все продолжать. Так, я продолжаю. Я продолжаю, потому что меня позвал пад. А посмотрите, кто там стучит все в дверь. Но пока что никто не постучался. Уже по 24 я получаю. И по 25 я уже забыл. Так, о, кот. Так, поскольку я получу? По 24. код должен быть лучше. Ну, тоже так же. Только тут 1,7. Тоже окипирую. Чтобы... О, 5 надо этих собак. Что сидят с Золотую собаку. Уже получаю по 34. Это хорошо. Идет, Мисима. О, заяц. Заяц тоже нужен. Всегда. Так, еще кто там будет? Опять собака. Так, 5 из 5 так опять этих изерешек могу надеть да или нет да тут вот тут 5 и 5 надо еще одну собаку чтобы сделать золотую собаку это хорошо будет кот так меняем собаку на кота надо значит так делаем Теперь у нас будет больше монет зарабатывать, свой улыбок. Еще один код, это хорошо. Оп. Так, очень быстро я уже получаю. О, одна собака, это хорошо. Мне как раз надо, нужна одна собака, чтобы взять золотую собаку. О, 6. Это значит сколько я буду зарабатывать? По 84. Так, давайте я уже буду вот это по 3000. Ну, когда я буду уже буду зарабатывать по пятнадцать тысяч, я вам все это покажу. Все, я уже запал на пятнадцать тысяч, но хочу. Хотя, хотя я говорю, то, что я буду зарабатывать 15 тысяч, но я до сих пор так и зарабатываю. Будем открывать эти питомцев. Ну, кота я пока что на, на кота я не могу кого-то померить. Скоро уже могу сделать золотого кота. Так, скоро я буду зарабатывать. Ну, почти тоже так же. Но если я ещё что-то получу, будет больше. Зато я буду, буду хорошо все делать. Так, заяц тоже. А кота уже... Пожалуйста. Кота получится поместить дальше. Еще один кот. Не получится. Две собаки не получится. Три собаки тоже не получится. Два кота не получится. Четыре собаки тоже не получится. Три кошки тоже не получится. Четыре кошки тоже не получится. Пять кошек. Пускай раз, два, три, четыре. Пускай три, четыре. А, пять. У меня и так было пять. Ладно. Вместо обычной кошки делаю золотую кошку. Надо еще одного одну собаку. Делаю тоже. Тоже так. же, Так, шесть, два. Сейчас меня на собаку. Так, делаем Опять. Долго ждать вообще-то это да. Так, сколько у меня собак? Три собаки, две кошки. Четыре собаки, две кошки. Три кошки, четыре собаки. Четыре кошки, четыре собаки. Опять собак. Так. Крафт делал золотую собаку. Меня, подсказать, меняю на собаку золотую. Надо еще одну кошку получить. Для собаки я быстрее собак получу, собак получу, чем одну кошку. Ну, больше. Успел только 4 собаки набрать. Так, одну собаку убираем. Кошку делаем. Так. Сколько я буду зарабатывать? По, по 500. А раньше я делал только по одной. Ш что мне там попалось? Я не увидел. Так. А! Просто собака. Я подумал, это... Лиса какая-то. Так. 5 собак. Еще еще 5 собак нужно. И все у меня будет... Следующий уровень собак. Давай. Раз собака. Одна кошка. Сколько у меня зайцев? Четыре. Уже пять. Делаю золотого зайца. Меняю собаку на зайца золотого. Кот выпадает так дальше о это от лица так 6 Не, я не буду я лучше с золотыми буду ходить чем с такими так два зайца а у меня уже все закончилось но ну, я уже быстро так когда наберу 50 тысяч я вам покажу все, я уже напал на 50 этих смайликов. Почему у меня А4? Это просто когда я остановлю, я смотрю А4. Так, мне выпал мышь. Выпала мышь. Она фиговая. Да уж. Буду И на что делать. Хочу посмотреть, что там. 500 миллионов этих штук. Ну ладно. Um, я буду собирать все, все это буду делать обитки это значит то что в следующую серию вы увидите сколько я будет а, нет. Ну, и всем пока с вами был лимон какой лимон um, пантер салонохин сегодня мы играли в happy simulator всем пока